А что если всем миром управляет, ну вот то есть Вселенная была создана Раста Богом? Раста, Раст, Раста бог. Просто, блядь, бог всех. Бог всех наркотиков. Во мне, допустим, когда он меня создавал, он э, совместил э, энергию алкоголя, марихуаны, знаю, кокаина, блять, чего-нибудь такого. Вот. трех разных, которые там на туда-сюда. Вот там. И вот это А в, в, в условной куче бадушников бадушнил. Он взял, совменил, Ничего не стал совмещать. Просто, бля, максимум гашиша. О, блядь, ты, блядь, делаешь вид, что думаешь, что ты нихуя не думаешь.